Приветствую всех на своем канале. Хочу вам сказать, что бывает неожиданные ситуации даже у опытных цветоводов. Смотрите, что происходит. Орхидея росла, цвела и вдруг ни с того ни с сего она начала засушивать лист из серединки. Это уже какой-то признак, это нужно разбираться. Сейчас будем доставать эту орхидею из горшка и посмотрим, что с ней происходит. А цвела она замечательно, цветоносы были. Она сначала засушила цветонос, а затем начала резко сушить лист серединки. серединки. Это буквально один день произошел. И сейчас про... достанем ее с горшочка. Сейчас нужно посмотреть, что происходит с этой орхидеей. В чем у нее, что у нее произошло. Достаем горшочек, резко приду. Это не было человека дома две недели. И смотрите, чуть-чуть подсохли корешочки. А корневая была... Ой, она отвалилась, посмотрите. Полностью отвалилась. Я ее даже не успела вынуть из горшка. Видите, как начинают пропадать орхидеи? Вот эту орхидею будем с вами спасать. Ну, тут мокнущая, гниющая. Смотрите, не знаю, спасу, не спасу. Видите, какое все мокрое. Ой, отвалилось, наверное, нечего спасать. Нет, орхидея пришла в негодность, видите. Полностью. За две недели человек потерял свою шикарную орхидею. Я вставлю видео, как она цвела. Это Что с корневой? Смотрите. Корневая резко пересохла, все пропало. Шейка почернела. И пошла серая гниль. Смотрите, грибок. Если бы человек был дома, ну, та девочка, которая мне дала орхидею, не хочу назвать имя, может быть, такого бы не было. А так как она стояла на окне, она посадила ее в керамзит. Не знаю, мои все орхидеи любят керамзит. А эта орхидея, видимо, не полюбила керамзит. Цветонос она начала сушить, но она думала, это так сушит, ничего страшного. И уехала. Налила во второй горшочек вот сюда немножко воды и поместила горшок в горшок. И вот так она оставалась дома. Когда она приехала, увидела, даже не две недели, а полторы. Вообще 10 дней орхидеям ничего не должно случиться. Видите, что произошло в течение 10 дней. Она засушила все, что могла и загноила. Вот этот грибок ее съел. Он был признак, видите, на листике. Тоже пораженный листик. И этот листик начал желтеть с конца, с серединки. Если он желтеет с конца, то это ничего страшного. Это значит естественный процесс. Орхидейка ну съедает свой листочек для того чтобы пошли в рост другие корнит листочки а в этом случае видите с серединки если ваша орхидея начинает желтеть серединки обращайте сразу внимание на корневую систему вот в этом случае мы потеряли эту орхидею это просто выбросить с этого пучка корней ничего не вырастет и гниль на лицо. Вот, видно. Все. Это выбросить, чтобы не заражать другие орхидеи. Я вот взяла себе в дом. И тоже теперь боюсь, чтобы мои орхидеи не заразились. Вот, выбрасываю в горшок. Сейчас в кулек замотаю, выброшу. А, этот кашпо кипятком обдам. И керамзит тоже обдам кипятком. И можно пользоваться. Это ничего страшного. Если есть у вас препарат от грибков, можно еще обработать препаратом от грибка. Видите? Вот такие ситуации даже бывают у опытных цветоводов. Не обязательно у тех новичков, которые только купили орхидейку. Это случается со всеми. Это э, орхидеи очень капризные. И за ними нужен уход и уход. А в следующем видео разберем бихлип. Мне тоже принесли. Вот продолжение буду снимать. От этого бихлипа. Как его спасти. Сейчас я ну, занялась другой орхидейкой. Но у меня не удалось ее спасти. Но ничего, бывает и такие ситуации. Иногда спасаешь, иногда не спасаешь. А следующее видео будет про этот биглипчик. Это растение тоже в плохом состоянии. Посмотрите, поевшиеся листочки. Он черный листочек, сажистый грибок. И будем его спасать. Корневая тоже не в очень хорошем состоянии. Но растение крепкое, листьев много. Оно нигде не желтеет, не дает желтизну. И поэтому есть возможность его спасти. А в основном мои орхидеи растут в керамзите. И им все нравится. Посмотрите, какие корни воздушные. Эта орхидейка вот тоже в керамзите. И вот детку растит. У нее все хорошо. Видите? Это двойные горшки. тоже расскажу про эти горшки несколько слов. Кому они подходят, кому не подходят. Вообще их называют горшки-убийцы. Но в моем случае это горшок дружеский попался. Хороший. А вот эта орхидея растет и цветет непрерывно. Вот уже цветочек заканчивает свое движение. Это чармер. Она цветет, еще до Нового года начала цвести. И цветет, и цветет. Выпустила один цветонос, засушила. Второй цветонос. Вот растит. А здесь я была, случайно поломала цветоносик. Сейчас я вам покажу, в каком месте. Опа! Желтый листик. Ну, это отсушивает уже. Тоже нужна ей помощь, посмотреть, какие у нее состояния, что случилось. Ну, будем наблюдать. Оставайтесь на моем канале. Будем следить. И учиться лечить свои орхидеечки. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Еще несколько слов расскажу за ренимашки, какие у них результаты, какие они достигли выращивания корней. Здесь они у меня сидят в тепличке, наращивают корешочки. Это две орхидеечки. Здесь совсем были. Ужасные дела. Э, Во-первых, листья были совсем вялые, вот у этой орхидеечки. А это башмачок. У него тоже ни грамма корней, ничего не было. Но он нарастил все корешочки, и все у них будет хорошо. Но это в следующий раз. Всем удачи, всем пока! Всего вам доброго!